здравствуйте дорогие друзья с вами канал мистер мэджик мистер джост и сегодня я хочу показать где скачать крекнутый бандикам и вот ну еще там всякие фрапсы и все остальное сегодня я вам покажу одним словом один сайт крексми крексми как хотите называйте я называю крексми а, вот сам бандикам а, когда вы скачаете у вас появится такая вещь вот бандикам вот это вот вы открываете и вот Открываем, кряк бандикам youtube. Uh, YouTube. Uh, у вас uh, у меня сейчас не могу, к сожалению, установить, но я хотя бы просто покажу. Вот. Запускаете. Click to continue. Next, next. Я дальше не буду нажимать, чтобы начинать. Вот. Uh, после того, как это вы установили, вот, у меня находится на диске С бандикам. Вы переносите все из кряка кря папочки Кряп. Все сюда, в эту папку. Не запуская до этого бандикама, иначе у вас ничего не получится. И нажимайте бандикам, у вас работает с кряком. Итак, теперь давайте здесь же наберем что-нибудь другое. Давайте перейдем на главную ссылку. Главная страница. Ключ активации для Windows. Winrar, кряк, русский. Adobe flash Player, Вот. Fraps. Кряк русский. Скачать бесплатно скачиваем вот у меня что-то стоп скачать бесплатно а появится у меня нет в чем прикол ну ну ну не скачается ладно давайте поищем другой сайт Это скачать скачать кря... ну, ты... Фрабс. Апана. Вирусная угроза была обнаружена. Иди ты куда подальше теперь. Мод зона. Нет. Чуть не нажал сюда. Я не время путаю их. Кстати, какой-то лагучий. Вот давно это. Нажимаем. Так идите своей рекламой куда-нибудь подальше. Пождайте автоматического перенаправления Стасницу с файлом. Совершите действия перехода кликните по ссылке, если же вы придумаете, кликните отмену. А, мне нажать надо. Хорошо, хорошо, на. Но... Есть такие сайты. Перейдите, пожалуйста, на эту страницу. Перешли, жди здесь сколько-то секунд. И опять сейчас на какой-то, наверное, перейти сайт какой-то надо. Мне это просто бесит. Угадайте, чей логотип. Мой красот. Ура! И какая-то хрень вылезла иди куда подальше надо же он скачался Ну, все равно на всякий случай ссылку на написание я скину но все равно какой-то бесят такие сайты которые перейдите пожалуйста на ту ссылку потом перейдите туда ожидайте 30 секунд потом еще раз перейдите потом только скачайте еще с вирусом какие-нибудь бесят итак попробуем запустить так фрапс фрап... давайте прочитаем Ашкахиф скачан с сайта. Там есть множество интересных редких фондовых программ. Да пофиг мне. Прочитай меня. Запустить Frapsy, и установить. Кинуть файл NFO вот эта штука. И файл Z всталкнуть сейчас. Все, английская файл фаск... английская. То есть тортификатор еще надо будет установить. Давайте. давайте установим Frapsy. YouTube опять этот. Fraps Realtime. I agree. Це Давай-ка надо, иди. Давайте подальше. Next. Next install. Что-то какая-то странная версия, Ну ладно. Мой компьютер. Локальный диск D. Fraps. Так, ты сюда идешь. И ты сюда идешь. Что, да? Можно запускать? Допустим. Не, это сораживает. Вот сра сработала версия. Это лицензия, видите, есть. Синглассер. Извините, я честно говорю, не разбираюсь в английском, хотя у меня и четверка почему-то выходит. Я не знаю, это просто чисто проверить. Есть у нас сингл. Единственное, что я хорошо знаю, несколько слов. И при описании всех бух. Один пользователь лицензии. Денис, сами вы Денисы. И... Ну, короче, вы видите, у нас все получилось. Что же для ради интереса еще можно. Так, закроем это. А, давайте посмотрим, что на KreakSm еще может скачать. Adobe Audition, такой, не знаю, Adobe Photoshop, скачать Sony Vegas, Bandicam, Assassin's Creed, No DVD, No, no, no DVD. Одна из девяти. То есть это все, что вы хотите сказать, что у вас есть? Что-то для программ. Пожалуй, все. Кейген для программ. Тоже все. А, это гены, Это... Да, это не очень как-то. Кряк. Ну, короче, все понятно. Не знаю, что бы еще попробовать. Какие даже. Я лично пользуюсь только бандикамом и фрапсом. Что бы еще можно найти? Ну, Комтасию и так можно скачать. А попробуем. Кряк. Да. Кряк программа. Есть. Скачать бесплатно бесплатной Давайте найдем. Вот. Кий, плюс киген. Кряк автоматический плюс русский язык. На ютубе. <чистит> <чистит> Чипсы Naturals. Только натуральные ингредиенты. Без консервантов. <чистит> Чипсами? Вот. Джост Пайл. кстати, вот, если я не ошибся... А, нет ошибся. Просто мне нравится, нравится такая вещь, rjost.ru. Там иди нафиг. Простое скачивание пойдет. Иди в жопу с твоим биглионом. Идите. Че охренели что ли? Все, все, все. Я не хочу здесь ничего скачивать. Все, все, все, все, все ничего я не собираюсь здесь скачивать. Аж, аж теле аж этот, аж компьютер весь залагал. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, пожалуй, я вам показал, как и где где-то какие-нибудь Все эти ссылки я скину под описание, чтобы вы могли, не искали их. И подписывайтесь на наш канал общество, и, в общем-то, удачи всем. Смотрите обзор на Outlast, хоррор и всякие другие интересные штуки на нашем канале. Всем пока.